привет друзья рада всех видеть на моем канале с вами ирина В сегодняшнем мастер-классе я покажу как сделать валентинки к празднику я использовала фоамиран петерный и кружево и как это сделать я покажу в сегодняшнем видео уроке кому интересно оставайтесь со мной Фамиран я нарезала на прямо прямоугольники. Их размер 2 на 13 сантиметров. И вы знаете, что рисуем выкройку по фамирану зубочисткой. Еще мне понадобился золотистый шнур. Его длина примерно 30 сантиметров. Украшать я буду полубусинами их диаметр 4 мм. В работе буду использовать металлическую линеечку, пинцет. Нужны будут маникюрные ножницы и обычные ножницы. Клеевой пистолет. И самое главное, конечно же, нужно красивое кружево. Желательно такое, из которого можно будет вырезать какие-то фрагменты и использовать эти фрагменты для аппликации. Вначале я подготавливаю отрезки. Я их сгибаю вдоль пополам, для того, чтобы потом быстрее все делать, потому что будет клей, который быстро застывает. И вот теперь уже горячим клеевым пистолетом я разогреваю место, которое будет больше всего выгнуто, а я буду делать сердечко. Вот это место нужно подготовить, я его немножко растягиваю и еще раз прогреваю и выгибаю такую дугу. Делаю это и со всеми отрезками. Теперь нужно эти отрезки склеить. Вдоль наношу клей по самой кромочке. И свожу детали. Тоже проделываю и с остальными отрезками. Теперь я беру эту верхнюю часть сердечка, там где сгиб. Накладываю одну деталь на другую, при этом совмещаю срезы с одной стороны и с другой стороны. И теперь ножницами вот от нижнего уголочка к верхнему разрезаю. То есть срезаю уголки. Наношу клей и склеиваю детали между собой. Это верхняя часть сердечка. Точно так же делаю и со второй парой отрезков. У меня получается две одинаковые детали. Теперь я отступлю от правого края два сантиметра. И ножницами с острыми концами буду делать надсечки. Причем концы ножниц проходят по центру этой полоски. И вот так часто густенько, где-то на расстоянии 2-3 мм я надсекаю. Перехожу на вторую половину и в конце тоже оставляю 2 сантиметра нетронутыми вот теперь полоски эти еще лучше выгибаются здесь делаю то же самое теперь свожу нижние края это нижняя часть сердечка вот она как будет выглядеть и, как в первом случае, тоже совмещаю все срезы и разрезаю от уголочка до уголка. Срезы склеиваю. Обе половинки сердечка готовым. А теперь я буду наклеивать одну половинку сердечка на кружево. Я выбираю расположение цветов, расположение рисунка. Здесь уже вы ориентируйтесь на свою фантазию и свой вкус. Мне вот таким образом понравилось больше всего. Наношу клей, фиксирую нижнюю часть, а теперь верхнюю. Здесь распределяю половинки этой детали так, чтобы сердечко смотрелось симметрично. Наношу клей. И вот э, используйте обязательно линейку металлическую для приклеивание клей просачивается сквозь кружево и вы можете приклеить либо к рукам либо к столу теперь я нанесу клей по внутреннему краю Здесь кружево я немножечко подтягиваю, но нужно чувствовать и следить за тем, чтобы при этом не деформировалась форма сердечка. Все, кружево приклеено и лишнее можно срезать ножницами. И вот, что у нас получилось. Теперь я наклею вторую половинку сердечка. Но прежде, чем это делать, нужно приклеить петельку. Здесь я совмещаю детали так, чтобы их внешние края совпадали. Клей лучше наносить уже на край среза кружева. И придавливаю. Тогда не будет видно, не будет выглядывать вот этот срез. Вот уже все приклеено. И сердечко готово к дальнейшей работе. Я вырежу из кружева детали, которые буду использовать для аппликации. Здесь хорошо подходят и цветочки, и листики. И вот эти листики. Я их уже вырезала и разложила в композицию, которая мне понравилась. Причем я выкладываю так, и переклеивать сейчас буду, чтобы закрыть вот этот срез. Он смотрится некрасиво, грубо. Поэтому я это все закрою аппликацией. Здесь веточку можно расположить вот так, как из одного места растут две веточки. То есть здесь вы проявляете свою фантазию и поверьте, Поле для фантазии очень благодатное. Это очень интересная работа на самом деле. Теперь, пока я клею это все, я скажу, что кружево я покупала на Алиэкспресс. Кто будет интересоваться? Я могу дать ссылку на своего продавца а вы уже просто смотрите сами такое же кружево можно и других продавцов найти я всегда обращаю внимание есть ли возможность бесплатной доставки ну вот смотрите здесь я уже все приклеила а теперь вторая сторона здесь тоже желательно все закрыть и обратную сторону сердечко сделать тоже красивой. Не обязательно повторить ту же самую композицию, как и на первой стороне. Это может быть уже как-то немножечко по-другому. Но тоже должно быть красиво. Клей берется к рукам, поэтому здесь можно использовать и нужно использовать пинцет. Это кружево имеет лицевую и изнаночную сторону. Вот я смотрю, то ли стороной я приклеиваю. Ну вот, теперь можно украсить эту композицию полубусинками их я поставлю в центр каждого цветочка, здесь камера не передает точно цвет, как-то все выглядит очень бледно, на самом деле все ярче и выглядит симпатичнее. И когда поставлены эти полубусинки, то рисунок просто оживает. Теперь вот это пустое место, оно некрасиво, этот срез нам не нужен. Мы его закроем тоже полубусинками. Я ставлю капельками клей, наношу и сюда наклеиваю полубусинки. И вы видите, сразу меняется вид. И таким образом я заполняю все пустые места. И вот здесь чуть-чуть. Ну вот теперь... Все это смотрится завершенным. То же самое я сделаю и с этой стороны. Вот уже я все сделала. Получилась вот такая красота. Все закрыто и смотрится аккуратно. Это... Такой цвет. Можно сделать одну сторону одним цветом, вторую, как здесь, малиновая и белая. А это сердечко, у меня сделано вообще фоамиран, я поставила в три слоя. В центре розовый слой, но этот вариант более сложный и я решила его не показывать. И вот такое веселое с бабочкой. Такие сердечки получились у меня и обязательно получится у вас. Желаю вам творческого настроения, счастливых радостных праздников. С вами была Ирина и до новых встреч!